Ну вот, вот зачем мне вот это вот, вот, вот, вот, ну что это такое? Ребятушки, привет и добро пожаловать на мой канал Тельняшка. Сегодня я хочу наконец-таки, наверное, начать снимать видео, где я переезжаю в новую квартиру. Это будет состоять из нескольких этапов, скорее всего я буду делать это в несколько каких-то дней, потому что за один день все, что сейчас происходит в моей комнате, это никак не убрать, потому что я считаю, что если твое жилище не выглядит так, как выглядит мое, то нам нечем с тобой разговаривать. За день. Один день аквадискотека, ребята, не строится. Не строится аквадискотека, поэтому мы, как построим, позовем вас всех на аквадискотек. Чтобы вы понимали, мое жилище выглядит вот так. Я абсолютно здесь не убираюсь. Да, мне стыдно. Но я пришла к выводу, что нахрена убираться в том доме, когда ты уедешь отсюда скоро. А, да, и, кстати, лайк за елку. Если у тебя тоже стоит елка, пиши плюсик в комментариях, и ты будешь моя брошка. Но на самом Деле. Я, конечно же, планирую ее убирать в скором времени. Да еб, ёб... ну что это такое торчит? Тихо. На самом деле, я считаю, что в моей жизни происходит небольшой пес. Пи... Но в хорошем смысле, потому что то, что случилось с нами за последние месяцы, это непередаваемый экспириенс. Во-первых, как бы это помягче сказать? Нам не хотят возвращать около 200 тысяч рублей за технику, которую мы купили на кухню, чтобы вы понимали, это у нас холодосик, это у нас плиты, в общем, все-все-все, без чего кухня, собственно, не обойдется. И вот я не знаю, что будет дальше с этой ситуевой. Не очень приятная ситуация, но пока по крайней мере, мы хотя бы чуть по чуть обставляем свою карти картину, да. Если что, картина жизни Тильки выглядит так. Сейчас будет эксклюзивная информация. Ребят, это та самая комната грязи. Видите, я приближаюсь к величию, и у меня уже есть своя комната грязи. А, ну это глиняный человек из грязи просто, не обращайте внимания. Это э, кол. Я хочу ответить на часто, задаваем вопросы, и ты тоже сейчас будешь отвечать. Иди сюда. Нам задают с тобой очень часто вопрос. Вы что, правда жили с родителями? Давай на раз, два, три. Раз... Два, три. Да. Да, мы действительно жили все эти, сколько, восемь лет? 7, 7 или 8 лет с родителями Жили мы с родителями Дениса И как же так получилось, что никогда никто не видел наших родителей? Во-первых, я их не снимала Во-вторых, они, как и обычные люди, ходят на работу Вот, и мы снимали видео всегда тогда, когда их не было дома У меня чешется немного лицо, потому что я облазил после пилинга Так что да, а буду периодически чесать всякие рандомные части тела на лице Поэтому не, обер... не обращайте внимания Ну и также задают вопрос а как же ты снимаешь видео, если родители дома, и ты все время орешь, материшься и так далее? Ну, во-первых, видите, у меня закрытая дверь. У родителей она обычно тоже закрывается, когда я начинаю что-то бурно снимать, потому что иногда папа Денис общается по скайпу, и я думаю, что ну, не очень прикольно, когда он общается, и кто-то кричит блядь! Вот это вот все кричит. Вот, поэтому очень часто мне, конечно, стыдно выходить из этой комнаты, вот, и смотреть на родителей. Но я считаю, что они уже привыкли, и они как бы, ну, такие, типа, ну, ладно. Она у нас особенная, она у нас с орешком. Мы привыкли, ничего страшного, всякое бывает. Вот там сейчас сидит папа Дениса и работает. Ну, а это наша опочивальня. Денис сидит как птенчик. Кто мой птенчик? Кто мой птенчик? Кто мой маленький птенчик? Ты? <смех> Сейчас вы подумаете, что мы под тем, но нет Там кто-то важный пришел Миссис Ошейничек. Кстати, а еще хочу вам показать одно мое место, которое вы просто должны сейчас запомнить, потому что потом в процессе видео на это место всплывет. Я обычно сижу на этом стуле проперженном, потому что, видите, он есть протресканный, он есть вот такой вот. Но у нас здесь нет особых вариантов по стулям, нам приходится всегда сидеть на барнах, потому что у нас нестандартная вот эта столешница размера. И обычный стол сюда никак не подходит, поэтому скоро вы поймете, почему я все это но запомните, этого героя, последний герой. Кстати, вы еще наверняка помните то, что я вас просила запомнить мой вот этот чудесный стол. Знаете почему? Потому что сегодня я покажу вам свой новый стол от рейсер Боже, наконец-таки я буду сидеть как человек. О, да. Для меня, как для человека, который сидит постоянно за компьютером, самое главное место это, конечно же, кресло. Потому что я реально устала очень плохо сидеть на вот этих барных стульях. И теперь у меня наконец-таки есть полноценное компьютерное, ребят, кресло. Вы просто посмотрите, насколько оно крутое и классное. Как я уже сказала, это игровой стул от DXRacer. Заказала я этот стул на DXRacer.su. Ссылку я оставлю в описании, так что обязательно переходите и выбирайтесь себе такую же красоту. И, кстати, для моих подписчиков действует специальная скидочка, если вдруг вы надумаете себе покупать эту прелесть. Вы получите 10% скидку на стул, и если напишите промокод ТИЛЬКА, вот он на экране. Заказывайте, сидите и наслаждайтесь! Кстати, вот эта подушечка, на которой я лежу, это новая подушечка генерик комфорт, она реально очень классная. Главное, теперь мне во время всяких стримов и видео не заснуть, потому что реально очень круто. У меня теперь не будет болеть спина, я просто кайфую, ребят. А еще также мне понравилось то, что мой стул, как вы видите, черно-розовый. Для меня, как для девочки, это тоже такой важный плюсик. Ну и, конечно, если вам вдруг не нужен черно-розовый стул, вы можете выбрать другой стул. Потому что, мы, Денису, хотим взять стул Какой-то, наверное, черный с синим Так что, когда он к нам придет, я вам тоже Его обязательно покажу Думаю, что, наверное, в сторис уже Так что следите активно за моими сторис Подписывайтесь в инстаграме, все ссылочки тоже в описании Я знаю, как вы, ребят, а я пошла спать Потому что на этом стуле теперь только спать Вы, наверное, замечали очень много в моих видео То, что на старом стуле я постоянно сидела вот так То вот так Я постоянно ерзала на этом Мне ерзать вообще не хочется, потому что в нем сидеть Максимально комфортно, реально вот что-что, но я была скептически настроена к игровым креслом, Но тут я понимаю, что это такое Я добыл картон! Это вот такая вот у меня коробка будет под кукол Здоровенная! Так, где у нее дно? Вот, дно здесь Сейчас я буду доставать скотч Лайк, like, если ты тоже лежишь скотч, чтобы найти э, нужную тебе вот эту штучку, чтобы отодрать ее. Всю помаду оставила. Э! Я заклеиваю, короче, нижнюю часть, чтобы дно не А то если прорвет дно, то все пиши пропало, без нас останемся все. И вот здесь вот дополнительно еще фиксирую тоже это все скотч. Я у мамы берем. Все, коробка! Я, наверное, начну сначала с упаковки кукол, но, блин, чтобы их упаковать, нужно вытащить все вот эти маленькие фигурки, потому что я в последнее время с коллекционирования кукол приключилась на вот такие вот маленькие дурацкие всякие фигурки, и их у меня реально дохренища! Да Начало положено, я выложила первую часть того, что лежит в этом шкафу, и знаете что? Такое ощущение, что мне 10 лет. Это только фигурки! Это только всякие тупые маленькие фигурки! Так что сейчас я я буду вытаскивать свои э, куколы. Боже. Я. я нашла свою самую первую куколку, с которой все началось. Вот она. Одноногая Франкенштейн. Я не знаю, почему, но у нее отвалилась нога. Уже не помню по какой причине. Но я помню, что мы усердно пытались починить. Но я не стала ее выкидывать, потому что она, ну, внезапно очень такая красивая, симпатяшечка. Вот. И, блин. Ну, жалко, что у нас тут расчлененка произошла. но что поделать. А тут, кстати, ну, вы видели эту сцену много раз. В этот душ лучше не смотреть. Никогда не смотреть. Даже камера не выдержала этот Ну вы просто посмотрите и это еще не все У меня еще осталось здесь и здесь Денис мне кое-что тут говорит Ну-ка повтори, что ты мне сказал Ёб... И это только Монстр Хай Жесть, я уже и забыла Сколько их у меня много Ну а тут сидит новая кукла Кукла Самса Привет, Самса Теперь мне все это великолепие придется упаковать вот сюда Вот в эту вот коробку Господи, во что мы с вами ввязались Ну в общем, я упаковала всех своих прекрасных дам И не только дам И теперь я буду их скочить бы я больше никаких кукол не забыла Я пи*** Лафа, а -а -а, ну все, глубокая депиляция, лыжные теньки готовы. И обязательно подписываем, что тут лежит. По-моему, всем теперь понятно, что тут кукла и воровать эту коробку бесполезно. Хотя, знаете, на самом деле эта коробка стоит очень дохрена бабла. Около 100 тысяч, может быть, даже больше. Ну что, я уже собрала все вещи В шкафах стало как-то пусто Здесь у нас лежат дежурные Всякие вещи по типу трусов, носков И остатков, ну а все остальное Тоже абсолютно пустое Убрали гирляндочку, как-то без нее Совсем не очень Единственное, что мне нужно сейчас сделать в этой квартире Это убрать вот эти вот остатки Гвоздей от гирлянды, потому что К родителям Дениса придет Наш племянник, получается, то есть Внук, который маленький Я боюсь, что он может насадить свой глаз на эти гвозди Поэтому лучше их на всякий случай убрать Не хотелось бы никого случайно повредить Поэтому сейчас будем этим заниматься Сильно не... Независимая, добыла и прозрала гвоздь. У меня нет штатива, потому что я его убрала. Поэтому у нас немного так искаженная перспектива. Наслаждайтесь. Сантик, ты еще ни хрена да не выкупаешь, что происходит совсем, всем, да, малыш? Тебе тоже повезем. Уже завтра. Сегодня вещи, а ты как завтра главный герой поедешь. Да. Ну, а мы медленно, наверное, перетекаем с вами к вещам. Вот эти две сумки пойдут прямиком к моей маме. Она их будет там раздавать всяким людям, которым нужны вещи, которые уже не нужны мне. Идем дальше в коридор в коридоре тут лежит корм, тут лежит моя косметика, да, я ее упаковала всю сюда, часть, кстати, я ее уже тоже перевезла. Здесь всякие техники, бритвы, херитвы, остатки косметики, собственно, мой рюкзак тоже набитый говном. Здесь чисто вещи наши, которые мы часто носим, потом идем мы в эту чудесную комнату, ну и тут у нас мы насчитали около 9-10 коробок, стеллаж, э, куклы, самое важное, это куклы, ну и тут всякая одежда и прочее барахло. Надеюсь, конечно, что в процессе мне ничего не расхерачат. Я попрошу их быть максимально осторожными, потому что знаешь, ну, хочется за каждое свое говнецо вонять, потому что ты так давно собирал это говнецо, так давно его копил, хранил, а тут кто-то придет его и тебе испортит. Поэтому я буду стараться просить их быть максимально аккуратными. И также завтра мы еще будем перевозить остатки компьютеров. Сегодня не стали это делать, потому что сегодня перейдем коробки, а компьютеры уже завтра. Вот моя сегодня еще мне предстоит стрим проводить. Я сейчас еду встречать Дениса, потому что он привез коробки. Сейчас покажу вам, как это все происходит. Надеюсь, что мама. Он... Ну вот, я спустилась, и никого нет. Пришел Денис, дал мне свой рюкзак. Кстати, Милсу, привет. Сейчас здесь все будет наполняться нашими вещами, а потом поедем в грузовой лифт. Пришел Денис, он привез первые вещи. Все. Удачи! <смех> Захломили короче. Подъезд приехал парень мой новый железный. Сейчас буду держать лифт, чтобы он не уехал. Перетаскали, короче, все наше добро. Заняли пол коридора Вот общественного. Ну ладно, ничего, сейчас все понесем это в квартирку. И наконец-то мы это сделали. Перевезли все вещи, теперь их нужно затащить домой и распаковывать. Это будет тот еще квест. Ой, ребят, мы занесли все наши дары. Осталось привести только последнего важного члена в нашей семье. И это не ты, Денис. Я не самый важный член. Ты не самый важный член нашей семьи. Самое важное, член нашей семьи это Сантик, поэтому завтра мы привезем Сансу и считая наш переезд все, боже мой, мне реально вот что из за <с up> um, so, Кстати, я немного начала тут себе обставлять свой стол, посмотрите. Я вот думаю, как мне Денисову Валентинку поставить вот так и не захламлять ее или вот так. Короче, не знаю, буду думать, но мне нравится. Пока что получается красиво. Надеюсь, что вам потом, когда я буду показывать Роматур, вы вообще охренеете. и скажете вау. <севышленный> Всем доброе утро. Сегодня мы перевозим самого важного члена нашей семьи, это Санса. За окном светит солнце, а это хороший знак. Я люблю, когда светит солнце. Солнцем всегда приятно делать что-то новое, что-то прикольное. Ты, знаете, как хорошее настроение. Вот в коридоре сидят виновники торжества. Один из них вот он. Слушай, такая рыжая на солнце. И Туся. Могу сказать то, что Санса чувствовала, что что-то не так. И даже сейчас, мне кажется, она чувствует, что что-то ее ожидает. Смотрите на это глупое лицо. Я бы, конечно, не сильно хотела хотела разлучать девчонок, потому что они вроде бы как дружат. Но Туся родители кошка, а Санса наша кошка. Поэтому Санса поедет с нами, а Туся останется с родителями. Но когда мы будем уезжать в путешествие, мы будем привозить Сансу, и девочки смогут играть друг с другом. Надеюсь, они не будут очень сильно друг по другу скучать, но посмотрим. А что делать-то? Я уже подготовила лоточек, все какахи вытащила. Теперь осталось забрать остатки гальки, ну и разобрать сам лоток. Я забираю нашу ракету, потому что сейчас в ней полетит кот в новое жилище! Кот! Она вообще не понимает, что происходит. Ее лоток убрали, еду убрали, куча вещей в коридоре, она стоит смотрит. Почему у тебя такое лицо? Я за нее переживаю. Ну за нее переживаешь, наш с нами? Но ну, она тут привыкла. Я за нее переживаю. Солнце. Солнце. Залезай. Зал... Санси. <смех> ну, Санси, хватит. Иди сюда быстро. Кое-как, короче, сели с ней. Вот она испуганная, вся щадит. Думает, что мы ее продаем, везем к ветеринару. Мы приехали и готовы выпускать нашего главного члена семьи, который там сидит. Она очень переживала, но я уже вижу по ее гмоське, что ей очень интересно. Добро пожаловать в твой новый дом. Твое собственное королевство. Под названием квартиры. Ой, она аж полинила бедная от страха. Ты смотри, бабка, пошла. Такая, такая типа, такая, типа у меня будет. Я тут буду бегать, да? Слушай, у нас прям очень смелый кот. Обычно коты все шугаются, поэтому пошла исследовать, представляю. Просто там это, на половине ванны там сидит. Ты посмотри. Перевезли Сансика. И Сансик очень браво исследует местность. Ее заинтересовала гардеробная. Мне кажется, она здесь ищет себе нычки. Я считаю, что наш переезд удался, потому что кот уже себе нашел место, попросил сделать домик и кот в гнезде. Я думаю, что можно теперь полноценно сказать, что мы дома. Наконец-то мы переехали Сколько это было сил, сколько слез Сколько пота, сколько нервных срывов В общем, наконец-то Мы это сделали, ребят Теперь мне предстоит разборка всех вот этих вот вещей Которые тут лежат Я, конечно, не сильно горю желанием Потому что я задолбалась их упаковывать И думаю, что задолбаюсь их распаковывать Короче, нас сегодня ожидает наша первая ночь В этом месте Надеюсь, никаких казусов не будет Надеюсь, Санса, что будет ночью спать И мы все тоже выспимся Но посмотрим... Я думаю, что 100% расскажу вам впечатление о нашей первой ночи в этой квартире. А вот эти все вещи мне еще придется распаковывать. А еще нам сегодня привезли ковер, боже. Какой он красивый, он как хамелеончик. Знаете, какой такой серо-белый. Очень мягкий, очень уютный. Типичная просто девушка, ребят. Мне все время казалось, что у меня мало вещей, что у меня нечего, мне нечего надеть. Но я сейчас это все разбираю и я херю от того, как много у меня давно. У меня у единственной около трех коробок, а то и четырех все. Это мои вещи. Смотри, я все еще достаю свои вещи. Это мои вещи. Да, это все мое. Я это никогда не размещу в гардеробной. Вот, у нас уже заканчивается место в гардеробной. И посмотрите, сколько еще вещей. У меня истерика случится, пока я все это буду распаковывать. Все, ребят, мы уставшие. но счастливые, разобрались. Врали вещи к восьми вечера и отмечаем безалкогольным вином. Не знаю, где не снова нашел, но где-то нашел. Но на вкус, вкус, другой. На вкус в другой. Как виноградный М -м. Сон. уже привыкла. Вот она лежит. Она отдыхает. Она привыкает. Она греет свою жепь И едим какую-то брускетку. В общем, ваше здоровье, ребят. Сегодня наша первая ночь. Потом обязательно. Поделимся с вами впечатлениями. Ну и будем двигаться дальше. Ну что, ребят, наша первая ночь прошла наконец-таки. И что я хочу сказать? В принципе, мне понравилось. Конечно, было непривычно здесь спать. Но потом, знаете, я подпривыкла. А, даже я заметила, что... Что пару раз в течение ночи у меня текли слюни изо рта. То есть, как бы, получается, что я очень сладко спала. И Санса, вроде бы, тоже себя вела хорошо. Я очень беспокоилась, что она не сможет там сходить в лоток, что она его не найдет, что она не поймет, где его искать. Но нет, ночью я услышала заветное шибуршание в лотке, и потом журчание последующее, и я такая, все. Котик и покушал, и это самая единственная проблема, которая меня напрягает, это то, что санси пока что еще ни разу не пила, но, может быть, я просто не замечала. Если она не будет пить, то придется на Наверное, ее насильно поить из шприца какой-нибудь водой, потому что что-то она либо тупит, либо не хочет. Ну, а еще я хочу сказать, что все. Теперь можно сказать, что мы полноценно переехали. Это наш новый дом. Я надеюсь, что вы за нас рады. Не волнуйтесь, рум-тур скоро будет. Правда, я не знаю, на каком канале. Скорее всего, на Наталья Володина. Вот. Так что подписывайтесь на мои каналы, если еще не подписаны. Не забывайте про все ссылочки в описании. Так что вот так вот. Увидимся с вами уже в новых видео. Мне безумно понравилась эта квартира. Очень классная. И я надеюсь, что что начинается наша новая глава в нашей жизни с новыми приключениями, с новыми приколами, с новыми какими-то эмоциями. Увидимся с вами, я вас люблю, пока!